Всем привет! С вами я, Дмитрий Фреско. Вы смотрите «Кулинарную пропаганду». Вы никогда не задумывались, что из одних и тех же продуктов, слегка меняя пропорции и или изменяя режим тепловой обработки, можно получить блюдо, кардинально отличающееся по вкусу? Самый простой пример. Яйца вареные, яичница глазунья, французский омлет, яйца пошот. Или из муки, молока, яиц сахара и масла вы в одном случае получите блины, а в другом кекс. Вот я и решил сегодня показать испанский вариант российской картошки с яйцами, испанской картофельной тортили. На канале уже есть два варианта, будет третий. Итак, чем же отличается испанская картофельная тортилья от обычной неиспанской жареной картошки с яичницей? Соотношением картошки и яиц в первую очередь. На каждую относительно крупную картофельную у испанцев приходится одно яйцо. Второй момент: картошка в тортилье не столько жареная, сколько вареная в масле. Именно вареное в масле, то есть невысокая температура. Поэтому консистенция у готового блюда получается очень нежная. Поэтому любой едок, даже с наглухо отбитыми вкусовыми попырышками, не знаю, водкой или спиртом, даже с закрытыми глазами почувствует разницу между этими блюдами. Как я уже сказал, картошка должна практически вариться в масле, поэтому его должно быть много. И не надо делать сильный огонь. Пока подготовлю остальные продукты. Но запекания надо уже разогревать в духовке. Классическая испанская тортилья, конечно, готовится по-другому. Целиком полностью в сковороде. Сначала обжаривается одна сторона. Когда яйца сверху схватятся, аккуратно все переворачивается лепешкой цельной. Поджаривается вторая сторона. В результате получается у нас лепеха с двух сторон подрумяненная. Сегодняшний вариант несколько отличается от классического. Соли сюда... Так, уже готова. Надуть шлак ее, чтобы избавиться от лишнего масла. Немного соли и сюда. О, пусть полежат. А теперь картошку. Да, и часть масла нужно отправить в форму для запекания. Пусть все греется. Температура 200 градусов, верхний и нижний нагрев. сейчас буквально пару минут, чтобы яйца сверху схватились. А пока добавлю протертых томатов к перцу. Как видите, набор продуктов простейший сыр, совершенно не обязательно моцарелла. Вот такое простецкое блюдо. Обязательно кто-нибудь ляпнет картофельная пицца. Как я ненавижу навешивание тупых ярлыков, кто бы знал. Это тортилья де патата, то есть картофельная тортилья или картофельная лепешка. Испанская. Очень нежная, очень вкусная и с целой кучи ярких добавок. Ммм, нежнятина. Вот если вы просто пожарите картошку, как обычно, с хрустящими корочками, со всеми делами, потом зальете яйцами, то по вкусу, по консистенции, это будет просто жареная картошка, возможно, вкусная, залитая к чему-то яйцами, ни о чем. Если вы сварите картошку в масле, чтобы она осталась мягкая, чтобы вот этих поджаристых краев практически не было, чтобы нежная-нежная масляная картошечка, она мягкая, как пюре, зальете яйцами, то это такой воздушный, такой пушистый картофельный омлет получается. И вот к нему вот эта куча ярких добавок. Слушайте, и бекончик, и грибочки, и перец сладкий, болгарский, и оливки для яркости. Зеленый лук и рукла. Ну, что то говорить? Это, это вот такая штука простецкая, немножко замороченная. Вот чуть-чуть. 30-35 минут на готовку. В среднем уходит. Но, слушайте, оно того стоит. Короче, берите рецепт на вооружение, готовьте и наслаждайтесь. И напоминаю, промокод Фреска позволит вам сэкономить на ножах Самура, а ножи классные. Всем спасибо за компанию, всем пока!